Здравствуйте! На телеканале Россия-вести в студии Ирина Россиус и главные темы к этому часу. Из лагерей беженцев на родину. У этих детей должно быть право на нормальную жизнь. Из Сирии эвакуированы еще 9 российских ребят. Омикрон атакует Великобританию, Африку и США. В России же пока показатель суточной заболеваемости снижается. Какие могут быть сценарии? У нас комментарий министра Мурашка. Украинцы этой зимой могут замерзнуть. В стране назревает энергокризис. Запасы угля в пять раз меньше необходимого. В стране могут отключить ТЭЦ. Как оградить детей от опасных игрушек? По экспертным оценкам, общий объем контрафакта в этой сфере достигает порядка 40%. У Минпромторга уже есть ответ. И лабиринты снов. Скульпторы со всей России в апатитах создают ледяные шедевры. В Москве задержали одного из сторонников запрещенной террористической группировки Исламское государство. Это студент Российского технологического университета Мира. Силовики взяли его прямо в общежитие вуза и, по данным ФСБ, подозреваемый – это гражданин одной из среднеазиатских республик, который пытался завербовать других студентов. Ну и кроме того, он продвигал идеологию терроризма в интернете и призывал с оружием в руках бороться за установление халифата. Из Сирии в России сегодня ночью вернулись еще 9 детей. Им от 6 до 17 лет на Ближнем Востоке вывезли родители, которые примкнули к боевикам. Поиски таких детей наша страна ведет уже 4 года. По инициативе Владимира Путина создали специальную комиссию. В общей сложности зон боевых действий, лагерей беженцев и детских домов в Сирии и Ираке вызволены уже почти 350 юных россиян. Репортаж Михаила Федотова. Это без преувеличения военная спецоперация. Самолет ВКС с заведенными двигателями в ожидании пассажиров в небе баражируют боевые вертолеты. Северо-востока Сирии из лагерей, беженцев Аль-Холь и Рош. На родину возвращается еще 9 детей юные граждане России. Пока я ни о чем не мечтаю, просто хотела поехать увидеть родственников. Меня ждет тетя, бабушка, двоюродные братья, сестры. В Сирии вывезли родители, которые в разгар войны примкнули к боевикам. Но теперь все позади. Из Аль-Хасаки перелет на российскую базу мимим в Латаке, а затем еще три часа до России. Самолет Министерства обороны приземлился на подмосковном аэродроме Чукаловский. Ту-154 заруливает на перрон. А это значит, что юные россияне уже на родине в безопасности. Таможенные пограничные формальности, и вот из сирийских плюс 20 в российскую зиму. Некоторые из этих ребят вообще в первый раз видят снег. Кто-то сразу лепит снежки и даже пытается попробовать на вкус. Дети в восторге, они первый раз едут снег, это столько эмоций. Детей, чтобы они не замерзли, усаживают в автомобиле скорой. Помощь медикам, к счастью, никому не нужна. Все пассажиры чувствуют себя хорошо, и уже как страшный сон вспоминает о том, как попали в полыхающую от войны Сирию. Мы переехали с Турции, поехали в Сирию. В Сирии, когда мы уезжали, нас поймали курды и отправили в лагерь. Отец умер, мать в лагере осталась. Никто из этих детей не останется без кровы. Их родственники, бабушки и дедушки, старшие братья и сестры с нетерпением ждут их возвращения. Дети, российские граждане должны быть возвращены в любящие семьи и жить в нормальных условиях. У этих детей быть, должно быть право на нормальную жизнь, на нормальную медицину, образование любящих и близких родственников. С аэродрома детей отвезли в больницу. Это тоже скорее формальность. После обследования все они смогут отправиться домой к своим родным и близким. Михаил Федотов, Ярослав Борисов, Юрий Липатников, Вести. Вскоре из Сирии вернутся к родным. еще 140 юных россиян документы готовы. Об этом детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила после встречи в Дамаске с президентом Сирии. Башар Асад заверил, что сирийские власти и дальше будут помогать в поисках детей, а также их реабилитации в Сирии до возвращения в Россию. Львова-Белова поблагодарила Асада и его супругу за поддержку этой гуманитарной миссии. Наше совместное взаимодействие двух стран приносит свои результаты, что уже 219 детей было вывезено. Да, сейчас готовы документы еще там на 140 человек. И, конечно, работы очень много. И нам важна вот эта поддержка. Нам важно, чтобы сейчас мы объединились, чтобы совместными усилиями двух государств возврат детей был осуществлен. В России впервые с 8 октября зафиксировали меньше 28 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки. В Москве заболели 2755 человек, в Петербурге чуть менее 2000. Самые низкие темпы прироста в Калмыкии, Тувей, и Чукотке. Количество летальных исходов впервые за долгое время ниже отметки в 1100. При этом выздоровели 37,5 тысяч россиян. В Минздраве рассматривают два сценария развития событий за распространение нового штамма коронавируса Микрон. Готовиться нужно к максимальным рискам. Вот. А для того, чтобы их не свести до минимума, каждый в стране должен понимать собственную ответственность. В том числе в период новогодних и предновогодних праздников, для того, чтобы не провести новогодние праздники на больничной койке. Поэтому сегодня уже об этом нужно задуматься, пройти ревакцинацию, вакцинацию тех, кто еще каким-то образом ее не прошел. Это нужно сделать обязательно, не рисковать. Счастливый Новый год – это здоровье. В йошкар для детей, которым не удалось избежать инфекции, приготовили новогодний сюрприз. Активисты Общероссийского народного фронта устроили праздник для пациентов детской республиканской больницы – под окна клинике пригласили Деда Мороза, а в само инфекционное отделение, куда со всего региона привозят заболевших коронавирусом, передали сладкие подарки. Большую помощь волонтеры также оказывают пациентам и врачам. Только в Ростове-на-Дону с коронавирусом борются около тысячи студентов медуниверситета. Репортаж Вероники Богмы. Подскажите, как вы себя чувствуете? В норме ли температура, кашель мокрый или сухой? Волонтер будущий медик подробно говорит с пациентом, который болеет ковидом дома, чтобы оперативно проинформировать о его состоянии лечащего врача. Это лишь часть той работы, что взяли на себя добровольные помощники. В свободное от учебы время студенты-медики измеряют посетителям температуру, дежурят в регистратуре, помогают заполнять анкеты тем, кто пришел на прививку от коронавируса. В поликлинике активно идет вакцинация и ревакцинация Каждый день дополнительно приходят 200-300 человек, а очереди нет. Процесс максимально оптимизировали, в том числе с помощью волонтеров. Алла Акапян наладила систему, позволившую ускорить ввод данных в Федеральный регистр. Пациенты быстрее получают электронный сертификат. Теперь бывший волонтер Алла ⁇ штатный сотрудник поликлиники. Одно дело изучать работу поликлиники в теории. Другое — попасть сюда в период, когда ресурсы, силы и терпение кажутся на исходе. Не пропало желание? Для а, нет, желание не пропало. Наоборот, оно усилилось, потому что мы здесь получаем опыт. Безвозмездно помогают поликлиникам около тысячи студентов младших и средних курсов Ростовского медуниверситета. Три тысячи старшекурсников и ординаторов уже работают в ковидных госпиталях. Всероссийскому движению волонтеров медиков пять лет. Из них два пришлись на пандемию. И уже ясно, дела волонтеров не разовая акция «Спринтерский забег», а марафон на длинную дистанцию. У тех, кто выдержит нагрузку, есть шансы стать лучшими врачами. Вероника Богма, Эдуард Ильин, Владимир Шумаков и Денис Денисов. Вести. Ростов-на-Дону. Особенности течения болезни у инфицированных штаммом «Омикрон» выясняют в ЮАР специалисты российского Минздрава. Они посетили две крупнейшие в стране больницы в Юханнесбурге. Там пообщались с врачами, осмотрели пациентов и изучили протоколы их лечения. Американцев ждет зима тяжелых болезней и смерти. Об этом заявил президент Байден, комментируя стремительное распространение микрона. Заболеваемость в Штатах за месяц выросла на 40%. И, например, в Колорадо больницы уже переполнены. В Великобритании за сутки инфекцию подхватили беспрецедентные для страны 88 тысяч человек. Франция фактически закрыла границу для британских туристов. В результате на въезде в тоннель под ла образовался автомобильный затор на несколько километров. Россия предлагает НАТО исключить дальнейшее расширение на восток и отказаться от присоединения к Альянсу Украины. Проект договора о гарантиях безопасности, которые были переданы американской стороне несколько минут назад, опубликовал российский МИД. Как следует из документа, стороны обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга не создавать военные базы в подсоветских странах, развивая с ними военное сотрудничество. Но ну и кроме того, по проекту Москва и Вашингтон начнут взаимодействовать без возможных угроз национальной безопасности. В частности, воздерживаются от полетов бомбардировщиков, нахождение боевых кораблей и размещения ядерного оружия вне своей территории. А там, где оно уже развернуто, его необходимо вернуть обратно. Владимир Путин сегодня поздравил Папу Римского с 85-летия. В своей телеграмме президент отметил вклад понтифика в развитие отношений между русской православной и римско-католической церквями. Он подчеркнул, что только совместными усилиями можно защитить права и интересы христиан и обеспечить межконфессиональный диалог. Путин также сообщил, что в качестве подарка направил в Ватикан скульптурный портрет Федора Достоевского, творчество которого Папе Римскому хорошо знакомо. К другим темам. В Европе рекордно подорожало электричество из-за остановки атомных реакторов во Франции. Причиной стали дефекты в системе охлаждения ядерных установок. От электрических сетей уже отключена станция СИВО. Завтра перестанут работать реакторы АЭСШО. Пока неизвестно, сколько потребуется времени на ремонт. Именно атомные станции — главный источник энергии во Франции. При этом от нее зависят и соседние страны. Проблемы с энергетикой в ЕС усугубляют рост цен на газ. В ходе последних торгов стоимость 1000 кубометров превышала отметку в 1700 долларов. Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы чуть больше 60% от максимальной вместимости. Это на 17% ниже среднего значения за последние пять лет. Ну а в том, что цены на газ и электричество непрерывно растут, премьер Венгрии обвинил руководство Евросоюза. По мнению Виктора Орбана, именно плохое регулирование со стороны Брюсселя привело к нынешним глобальным проблемам. Ну а еще хуже ситуация на Украине. Топлива не хватает настолько, что руководитель «Нафтогаза» призвал граждан экономить, а предприятие переходить с природного на биогаз, добывая его из отходов сельхозпроизводства и от переработки мусора. В СБУ уже предупреждают о критической ситуации в украинской энергетике. В специальном отчете отмечается, что в стране экстремально низкие запасы угля. Есть риск остановки теплогенерирующих предприятий. На складах сейчас меньше 500 тысяч тонн угля. Это в пять раз ниже нормы. Уже в ближайшее время без отопления могут остаться целые регионы. Правительство обеспечит выполнение всех договоренностей, достигнутых президентами России и Монголии. Об этом сегодня и Михаил Мишустин на встрече с монгольским лидером Ухнагиным Хурылсухом. Пример обозначил перспективные направления по взаимодействию наших стран. И в первую очередь это транспортная инфраструктура и зеленая экономика. Речь также зашла о внимательном отношении к русскому языку в Монголии и о противодействии пандемии. Мы поставили в Монголию около половиной тысяч тест-систем, 142 тысячи доз российской вакцины «Спутник Ви». И, конечно, уделяем большое внимание сотрудничеству в области науки, образования. Приветствуем внимательное отношение руководства Монголии к русскому языку. Его преподавание в школе, начиная с 7 класса, обязательно. И мы в этом видим добрый знак преемственности в развитии дружеских российско-монгольских Отношения. И сегодня же с президентом Монголии встретился председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Одно из тем обсуждения стало создание совместной комиссии по развитию отношений между парламентами двух стран. Монголия не только наш близкий сосед, но и стратегический партнер. Для нас важно переходить на новые форматы взаимодействия, которые позволят развивать не только отношения, но самое главное для каждой страны – это и повышение уровня жизни, и развитие. Еще одним мероприятием в ходе первого зарубежного визита президента Монголии стало возложение венка к могиле неизвестному солдату. Церемония состоялась в Александровском саду. После начала Великой Отечественной именно Монголия стала первой страной, которая официально объявила о поддержке Советского Союза. За четыре года войны продовольственная и вещевая помощь Улан-Батора превысила поставки США по ленд-лизу. К примеру, в СССР безвозмездно были переданы 500 тысяч монгольских лошадей. Это «Вести» и вот что будет дальше в нашей программе. Профессиональный праздник отмечают военнослужащие ракетных войск стратегического назначения. Контрафактных игрушек в продаже почти половина. Как огородить детей от опасных товаров, Минпромторг уже ответил. И аномальные морозы надвигаются на центральную Россию. Уже через несколько дней похолодает до минус 35. Подробнее об этом уже после рекламы дождитесь. В 200 мы продолжаем выпуск и сейчас еще раз вернемся к теме договора о гарантиях безопасности, которые Россия передала американской стране. Только что в МИДе России представили официальную позицию по этому вопросу. В МИДе считают, что Москве и Вашингтону необходимо срочно предпринять конкретные шаги, чтобы снизить градус конфронтации. Проводимая США и НАТО на протяжении последних лет линия на агрессивную эскалацию ситуации в сфере безопасности абсолютно неприемлемо и крайне опасно. Вашингтону и его союзникам по НАТО следует незамедлительно прекратить регулярные враждебные действия против нашей страны, включая внеплановые учения, опасные сближения и маневрирование боевых кораблей и самолетов, Прекратить военное освоение украинской территории. Профессиональный праздник сегодня отмечает военнослужащие ракетных войск стратегического назначения. Они составляют основу ядерной триады, надежно защищают Россию от любых внешних угроз и являются гарантом мирной жизни на планете. На их вооружении передовые комплексы с гиперзвуковыми ракетами «Авангард», лазерные комплексы «Пересвет» и самые тяжелые ракеты «Воевода». О российском оружии, которое способно пробить любую оборону. Репортаж Павла Мельника. Серебристая роща только кажется безопасной. Именно поэтому во главе колонны она, Листва, машина дистанционного разминирования, буквально испепеляет взрывные устройства на своем пути, прикрывая попутчиков. Еще немного и коридор для самой грозной боевой машины страны свободен. Стратегический ракетный комплекс «Ярс» спрятался в дымовой завесе, пока боевые двойки, батальона охраны и разведки берут на прицел условных диверсантов... За сотни километров в центральном командном пункте ракетных войск стратегического назначения в Подмосковье внимательно следят за каждым маневром. Подготовить к применению беспилотно-летательные аппараты противодиверсионной машины «Тайфун-М». Старт! Теперь поле показательного боя просматривается онлайн. Стена из мониторов высотой в несколько этажей. На связи более 170 пунктов управления по всей стране. И даже чрезвычайная ситуация не может повлиять на этот обмен информацией. Среди каналов связи есть такие, которые невозможно подавить технически. Безотказные технологии для оружия, которое не знает компромиссов. Пусковые установки Тейковского соединения на полевые позиции. Ярсы Тейковского соединения выходят на ночное боевое патрулирование с ядерной ракетой, которую в кромешной тьме предстоит провести через заметенную просеку. «Независимо от погодных условий, должна организовать боевое дежурство». Самая мобильная составляющая ядерной триады России ⁇ ракета на колесах. Аналогов в мире не существует. Он всегда там, где нужен. Всепроходимая колесная формула 8 на 8 позволяет ярсу преодолевать. Самое экстремальное бездорожье. Здесь среди сугробов расчеты могут нести боевое дежурство как минимум 10 суток в автономном режиме, а если будет организовано снабжение, месяцами. В постоянной готовности сегодня более 95% всех установок РВСН. Высокий профессионализм, он позволяет в таких сложных ситуациях быть стрессоустойчивым. Любые действия с ядерным оружием, они несут большую ответственность. На боевое дежурство заступить! Даже в свой день рождения ракетчики на готове. Уже 62 года они прикрывают страну боевым щитом. Оружие, сдерживания – это гарантия спокойствия для всего мира. Павел Мельник, Михаил Виткин, Александр Пономарев и Олег Дубинин. Вести. Возможное введение ответственности магазинов за продажу контрафакта обсуждалось сегодня на заседании Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. В встречи спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава Минпромторга Денис Мантуров осмотрели выставку, на которой отечественные производители представили свою продукцию – игрушки, одежду, мебель и товары. И задача государства сделать так, чтобы именно такие качественные вещи полностью вытеснили с рынка подделки и контрафакт. По экспертным оценкам, общий объем контрафакта в этой сфере достигает порядка 40%. То есть 40% детских товаров потенциально, то есть они вне контроля, они потенциально несут риск для здоровья детей. И, конечно, надо нам подумать и сегодня пообсуждать, какие еще дополнительные меры нужно принять на государственном уровне. Для системной борьбы с контрафактом и фальсификатом развивается система цифровой прослеживаемости, начали с маркировки детской обувы и текстильных изделий. Сейчас сделаем это также по детским велосипедам и по велосипедам в целом. И в перспективе будем маркировать детские колески, автокресты. Европейская территория России готовится к похолоданию. Уже в воскресенье в центр страны прорвется ныряющий циклон с акватории Баренцева моря. Он принесет мощные снегопады, а затем и аномальные морозы. Как будут развиваться погодные условия, узнаем у Татьяны Антоновой. Татьяна, ну а выходные-то еще не будет так холодно? Перин, да, в выходные еще все относительно спокойно. Морозы будут не сильными, а вот осадки, снегопады уже заметные. Ну что же, завтра сильные осадки местами метели. Ждем на севере и северо-западе. В Мурманске минус 7, в Новгороде минус 1. В центре температура понизится пока на пару градусов. От Ярославля до Белгорода ноль минус пять пройдет снег. Внизу их Волги в Волгограде слабый плюс. Здесь как снег, так и дожди. Ну и сильная гололедица. Чем южнее, тем не наснее. Крыму сегодня ливни со снегом, плюс 3,5 это максимум. Похолодание начинается и на Кубани, в Сочи, в Краснодаре. Сильные осадки с порывистым ветром. В Петербурге пока плюс один и мокрый снег. В Москве в выходные ноль минус два. воскресенье ждем мощный снегопад и метели. Ну и во вторник днем до минус 17. Что стоит за этим знаком? Это модернизация более 200 научных лабораторий в стране. Сотни молодых ученых получат возможность заниматься наукой дома, в России. Национальные проекты России. Когда наука важна здесь и сейчас. Возможность прогуляться по лабиринтам снов получат гости и жители Заполярья. В городе Кировске завершается строительство Снежной деревни. Это первая в России галерея ледяных скульптур. Ежедневно десятки тысяч путешественников со всего мира приезжают, чтобы оказаться в атмосфере праздника и волшебства. В добрые грезы погрузился Игорь Агеенко. 14-й сезон снежно фантазий в двух с половиной десятках галерей. В Кировске в самом разгаре работа над новой снежной деревней. С начала месяца скульпторы со всей России создают то, что привиделось им ночью. Тематика так и называется «Лабиринты снов». Скребут, режут, шкурят и плавят. С помощью утюга и алюминия клеит лед. Оказывается, если льдины спаять, то по прочности они становятся как монолитный бетон. Лед начинает играть, когда он немножко течет. То есть это или делается острым инструментом, или посредством ветра, солнца. Ну мы это ветер и солнце заменяем алюминиевой плитой. И вот сейчас я могу... Детям это очень нравится. Это мгновенное хоп приклеил попытаться можно все о все, Волшебство. Но помимо мистики и тайн подсознания, будут в деревне и вполне земные вещи. Встречать гостей здесь будут с QR-кодами. Но не с теми, что сейчас у всех на слуху. Ну, только QR-коды не для прохода, а для того, чтобы люди знали. Вы можете прочитать аннотацию, как раз, кто был скульптором, о чем думал он в момент создания этой работы. То есть, ну, такое краткое описание всего того, что он здесь видит. 25 залов, 50 композиций, на общей площади почти в 2,5 квадратных километра Проработают с 25 декабря и до начала мая. А дальше, как поведет, с погодой. Но пока снежная деревня строится, в Апатитах, это городок неподалеку, готовится к открытию другой объект. Арт-каток Сияния. Помимо бесплатного проката коньков каждые выходные, здесь можно будет послушать музыку от современных исполнителей и насладиться современным искусством. Московские художники уже приготовили инсталляцию. Игорь гейн Антон Климовский, Дмитрий Кваснюк. Вести из Мурманской области. Далее региональные вести и с жителями Москвы и области. Идем дальше. Опасный для жизни детский сад. Столичная прокуратура проверяет частное дошкольное учреждение, куда входили своих детей-мигранты. На трассах десятки аварий. Перепады температуры привели к гололеду. Как работают коммунальные службы и как будет меняться погода в ближайшие дни. Жители новостроек в Отрадном хотят судиться с коммунальщиками. Почему там лихорадочно меняются управляющие компании и жильцы не узнают свои подписи в протоколах. Выставки, которые подарят новогоднее настроение, театральные премьеры и новые площадки для зимнего отдыха. Расскажем, что в городской афише на эти выходные. В Москве сегодня очень скользко. Из-за перепада температур снежная каша этой ночью местами превратилась в лед. Это стало причиной десятков аварий. Так, на Симферопольском шоссе в районе съезда на Подольск автомобиль вылетел на встречную полосу. Пострадавших не сообщается. А на 31-м километре внешней стороны МКАДа из-за скачков температуры образовалась ямоловушка. Там свои колеса и подвеску серьезно повредили как минимум 7 машин. Но это уже кадры с Киевского шоссе, где утром очевидцы сняли ДТП с участием такси. Видно, что машину просто вынесло на большую снежную кучу. Автовладельцев призывают избегать резкого торможения и соблюдать скоростной режим. Соблюдать осторожность просят и пешеходов. Ну, может быть, где-то чистят. Но вот здесь очень скользко. Тут уже несколько человек подскользнуло. Вот упал человек, стоим. Вот, убился головой. Может быть, даже сотрясение мозга. Еле идёт. Сегодня в столице последний день оттепели. Уже к вечеру начнет подмораживать. В выходные в Москву вернется полноценная зима. А уже на следующей неделе синоптики прогнозируют арктический циклон, который принесет с собой 20-градусные морозы. Столичная прокуратура начала проверку в частном детском саду, где находились дети мигрантов. Учреждение обосновалось на первом этаже жилого дома на улице Римского Корсукова. В момент проверки в садике находились 20 детей в возрасте от года до 5 лет. Оказалось, что многие из них вообще не зарегистрированы на территории России. Но главное, оставаться в этом детском саду малышам было небезопасно. Прокурорами выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства. Прокурорская проверка продолжается. В дальнейшем будет дана от нездоровья населения, а также приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений. Жалобу в суд подали жители новостроек Нововладыкинского проезда. Людей не устраивает качество работы управляющей компанией под громким названием ВК «Комфорт». Более того, по их мнению, она работает незаконно. Жильцы устали от бесконечных коммунальных проблем и даже создали свое товарищество собственников недвижимости. Но оно пока существует на птичьих правах. Почему так получилось, разбиралась Алена Лаврова. Мы обвиняем вас в том, что вы подделываете наши подписи. Хорошо, это ваше мнение. На общем собрании собственников накал страстей. По мнению большинства жителей новостроек компании ВК «Комфорт» — самозванка. Люди ее не выбирали. Кому-то задали этот вопрос? Конечно. В прокуратуре. Ну, давайте дождёмся Значит... ответ прокуратуры. Жители обнаружили подделку более 50 протоколов общего собрания. Вот подпись. Как видите, размашистая буква «Р», дефис в конце а вот мой паспорт. Маркин Николай Андреевич. И вот моя подпись. Жители обратились в суд. Пока идет разбирательство, Комфорт инициировал новое собрание по выбору себя в качестве управленцев. Для того, чтобы вернуться в наш дом и под конец гарантийного срока увидев, что мы нашли точки давления на застройщика, не позволит нам реализовать свои права. В борьбе за власть управляющая компания, видимо, забыла о своих прямых обязанностях. На лестничных клетках темно. Лифт явно неисправен. Многие так и думали, что кто-то перфоратором работает или чем-то еще. На подземной парковке не работает система пожаротушения. Она должна быть заполнена, находиться под давлением, но... Она сейчас пустая. Дом изначально оказался проблемным. Первая ука от застройщика содержала новостройку формально. Вторая тоже с задачами не справилась. Пришла новая, и тут началось. Летом от удара молнии вышло из строя все слаботочное оборудование, а следом в сентябре случился потоп. Вот посмотрите, здесь вот прямо видно протечка, следы ржавчины течет, там вверху влажность. Последствия протечек повсюду, может и заново все залить, ведь причины так никто и не устранил. По результатам. Прошедших фактически трех месяцев было потрачено два рулона Рубероида на заделку частично кровли. Чехарда с управляющими компаниями измотала настолько, что жители создали ТСН. В режиме все сами живем уже последние годы. До ну, собственно года три мы наверное живем в этом режиме, потому что когда в доме накапливается определенное количество проблем, и управляющая компания отказывается их решать, нам приходится решать их самим. Но в компетенции ТСН уверены не все жители. У нас весь охранный модуль развален. У нас не чистится ни канализация, у нас не работают и 29 стояков полотенцесушителей. Так Что же руками все это сделает? А... Только управляющая компания. Но она же уже ничего не делает. Она, она только пришла. В жил инспекции относительно правомерности избрания УК «Комфорт» комментариев не дают. Все, что им известно, это о желании людей сменить форму управления домом. На рассмотрение МОЗ инспекции поступило заявление от товарищества собственников недвижимости поколения об изменении способа управления домом. Указанное заявление рассматривается в соответствии с действующим порядком. Жителям остается дождаться двух решений. И суда, по признанию недействительными итогов собрания, и от инспекции, что их товарищество имеет право на существование. Алена Лаврова, Максим Гаврилец, Борис Сальников и Маргарита Королева, Вести. В аэропорту Шереметьево сегодня вновь произошло ЧП. Загорелась машина, которая везла питание для пассажиров рейса Москва-Ереван. По предварительной информации произошло замыкание электропроводки. Это стало поводом для едких комментариев в соцсетях, где пользователи уже сравнивают Черемисьева с аномальной зоной. Сегодня появилось еще одно видео вчерашнего ЧП, кадры прямо из кабины спецмашины, которая перевернулась после столкновения с лайнером на взлетной полосе. Сперед! Сперед! Сперед! Сперед! Сперед! Я напомню, когда Боюнко задел машину, которая обрабатывала его спецсоставом перед взлетом, и водитель грузовика с переломом руки и порезами попал в больницу. Пассажиров пришлось пересаживать на другой борт. РУСФОН собирает средства для 14-летнего Сережи Тарасова. Мальчик победил тяжелую форму рака, у бедренной кости. Для этого ему пришлось перенести несколько курсов химиотерапии и операцию по установке эндопротеза, который теперь нуждается в замене. Новые стоят почти 2,5 миллиона рублей, и таких денег у семьи нет. О том, как можете помочь, Татьяна Проскурякова. Как начиналась болезнь, Сережа помнит хорошо. Играл в футбол с мальчишками и после матча стал прихрамывать. От легкого дискомфорта в колене до невозможности встать на ногу прошло всего несколько дней. Начал я прихрамывать. После этого все сильнее и сильнее начало разрастаться, разрастаться, пока вообще наступать на ногу не смог. Диагноз Сережи остеосаркома бедренной кости. Редкая, агрессивная, злокачественная опухоль. Несколько курсов в химиотерапии он прошел в родных Чебоксарах, продолжал лечение в научном центре онкологии имени Блохина. Первые курсы лечения были тяжелые, очень тяжелые. Потом уже я, ну, можно сказать, привык. Ну, он, больно-то, не жаловался. Он стойко все это перенес. Даже если я переживала, он меня успокаивал. Когда опухоль уменьшилась в размерах, Сережи сделали операцию. Удалили собственный коленный сустав и часть бедренной кости, разрушенные саркомой, установили раздвижной эндопротез, чтобы мальчик снова мог ходить. После снова несколько курсов химии, сложнейшая реабилитация, чтобы привыкнуть к протезу, научиться ходить заново в 13 лет и долгожданная ремиссия. Болезнь ушла. Но Сережа растет быстро, и ресурс раздвижного эндопротеза быстро исчерпался. Одна нога стала короче другой. Укорочение есть около пяти сантиметров. Разница в ногах уже влияет на позвоночник и внутренние органы. Сейчас мальчик может передвигаться только на костылях. На дальней расстоянии в коляске. Если наступить на левую ногу в полную силу, может случиться перелом. Врачи предупреждают, в этом случае есть риск не спасти ногу. Заменить протез нужно как можно быстрее. Протез индивидуальный. Конечно, по размеру будет чуть больше. И у него чуть больше будет раздвижная часть. После того, как мы его прооперируем, мы его отправим на реабилитацию в русское поле. где С, сна, с помощью, с помощью специалистов-реабилитологов он будет ходить и, скорее всего, чем будет отличаться от своих сверстников. Индивидуальные детские эндопротезы такого типа делает только одна компания в Англии. Его стоимость 2 миллиона триста тысяч рублей. Таких денег у семьи нет. Мама вынуждена была уйти с работы, чтобы ухаживать за сыном. Работает только папа. Чтобы помочь Сереже, достаточно отправить смс на номер 5541 со словом 200. Стоимость одного сообщения 75 рублей. Очень сильная надежда, что он поправится у нас и пойдет. И будет гулять с друзьями, школу будет ходить. Ходить как раньше хочется очень. Сережа Тарасов уже сделал самое сложное, победил рак, но по-настоящему встать на ноги после тяжелой болезни пока не может. Ему очень нужна наша поддержка. Татьяна Праскорикова, Борис Агапов, Максим Сидорин, Вести. Всероссийский проект о Великой Отечественной войне без срока давности получил продолжение. Специалисты Главного архивного управления Подмосковья подготовили материалы для второго тома сборника уникальных исторических документов. В них свидетельство геноцида мирного населения в районах, оккупированных немцами. В частности, в новых разделах будет рассказано о зверствах фашистов в Тульской, Рязанской и Калужской областях. У нас есть по Калужской области допустим, справки о деятельности партизанских отрядов. То есть партизанский отряд приходил в деревню в том же 41 году, еще во время оккупации, и видел, какие там дома сожжены, какие там убиты колхозники, руководители. И так далее. И вот это вот все доходило. Отражение в справках. В самое сердце столицы минувшей ночью прибыл праздничный автопоезд за рулем Дед Мороз. На Соборную площадь Кремля из Челковского района Подмосковья он привез главную новогоднюю елку страны. И уже скоро она предстанет во всей красе. О том, как доставляли ценный груз в репортаже Анны Щербаковой. Дед Мороз сверяет дорогу по навигатору, ведь на этот раз он за рулем. Миссия важная – доставить главную елку страны на Соборную площадь. Очень волнуемся. Вот она, 28-метровая лесная красавица, спилили в подмосковном Щелкове. По красоте и пушистости еле обошла сотни конкуренток. Возраст – 90 лет, размах нижних ветвей около 10 метров, хвоя густая и насыщенного цвета. Чтобы доставить гигантскую елку из Подмосковья в Кремль без спецопераций, не обойтись наши специалисты ее аккуратненько запаковали ни одной ее ни одной веточки не сломали вся она аккуратненько лежит вот в этом траллере как раз 28 метров подошло связано аккуратно поедем не спеша в сопровождении Дед Мороз садится в новогодний автопоезд. Красавица елка уже там. <реклама> Трейлер едет в сопровождении кортежа. Груз ценный, а дорога долгая. Из Подмосковья до столицы заняла несколько часов. Под вспышки камер грузовик приближается к Красной площади. И самый волнительный момент. Новогодний автопоезд с главной елкой страны торжественно въезжает через Паские ворота. Филигранное вождение и ель успешно доставлено в Кремль. Конечный пункт большого путешествия красавицы ели. Главная елка страны на Соборной площади. Пока еще в 30-метровом. Автопоезде устанавливать будут в ближайшее время. Ну и, конечно, украшать. В каком стиле декораторы, как всегда, держат в тайне. Каждую из игрушек делают для главной новогодней ели на заказ. В магазине таких не купить, а материалы прочные, выдержат и снег, и мороз. После установки на Соборной площади ель будет три недели. С наступающим Новым годом лесную красавицу к месту назначения доставили в срок. Прекрасная новогодняя елочка, радость детям. Свой праздничный наряд, главная ель страны, покажет уже через несколько дней. Новогоднюю красавицу украсят к 22 декабря. А на Щербакова, Максим Гаврилец, Антон Ситников, Анатолий Игнатов. Вести. Жар птица, снежная королева или шамаханская царица от кутюр. Известные российские артистки предстали в образах сказочных героинь для тематического арт-календаря на следующий год. Писать знаменитых волшебниц современный мир моды помогли дизайнеры при поддержке благотворительного фонда «Русский силуэт». Новогоднюю презентацию арт-календаря открыл показ мэтра российской моды Вячеслава Зайцева. Гости увидели яркую коллекцию по мотивам сказок. Сейчас главная тема программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым сегодня в 17.15. Роскошная жизнь, сказочный отдых, частные самолеты, люксовые автомобили, дорогие яхты и так каждый день. Весь этот шик, блеск и красоту обещали каждому, кто вступит в финансовую организацию и принесет им все свои деньги. Родители бьют тревогу, их дети сбегают из дома, влезают в многомиллионные долги, тайно продают квартиры и затем бесследно исчезают. Куда пропадают ваши родные после того, как уезжают в красивую жизнь? В прямом эфире разоблачение всероссийского обмана. Мы вернемся через несколько минут, сразу после рекламы. Обязательно дождитесь. Это «Вести» мы продолжаем выпуск. И сейчас кадры, которые мы получили только что. Владимир Путин принимает участие в работе юбилейного 30-го съезда Российского Союза промышленников и предпринимателей. Участники форума подводят итоги деятельности объединения за последние четыре года и обсуждают приоритетные задачи на будущее – в центре внимания – участие бизнеса в реализации нацпроектов, в том числе в условиях пандемии. Ну и президент отдельно остановился на теме электронных сертификатов. Как вы знаете, законопроект, по которому планировалось установить обязательные требования такого сертификата на транспорте, в самолете или поезде, был снят с рассмотрения Госдумы. Что касается закона об обязательности сертификатов для посещения общественных мест, торговых центров, кафе, ресторанов, учреждений культуры, то вчера он был принят в Государственной Думой в первом чтении. Конечно, и этот законопроект в существующей редакции требует доработки. При этом над столь чувствительными нормами, Нормативными актами необходимо, конечно, работая над ними, учитывать все, все нюансы и жизненные ситуации. И в этой связи прошу правительство совместно с Госдумой, Советом Федерации, объединениями работодателей, предпринимателями, гражданским обществом, доработать закон о применении сертификатов вакцинированного в общественных местах. Учесть все вопросы, которые волнуют наших граждан. Закон, конечно, должен быть четким, ясным, понятным. Добавлю, что, при, что до принятия любых изменений коллеги из правительства должны обеспечить полную технологическую готовность для системы сертификатов. Она должна надежно работать именно для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние трудности. В ходе своего выступления глава государства также обратил внимание на соблюдение санитарных мер в преддверии новогодних каникул. На носу новогодние праздники. Передвижение будет очень большим. Некоторые предприятия, ваши предприятия, это предприятия полного цикла, безостановочного цикла, будут работать и в праздничные дни. Я хочу и к вам обратиться. И еще раз напомнить всем нашим гражданам, что, конечно, новогодние праздники – это... Особый период в жизни каждого человека, в жизни каждой семьи. Хочется встретиться с близкими, пообщаться. Этот новогодний праздник всегда вызывает какие-то позитивные, сказочные ожидания на будущее. И это хорошо, и надо, конечно, отмечать. Но нужно прислушиваться ко всем рекомендациям, ко всем рекомендациям специалистов и соблюдать их, если мы хотим, чтобы у нас действительно было счастливое будущее. Это серьезный вопрос. У нас, знаете как, после первого тоста все уже забывают про всякие меры предосторожности. Это сегодня не тот случай. Нужно внимательно присмотреться к этим рекомендациям и сделать все для того, чтобы их соблюдать. В Подмосковье многодетные семьи теперь могут подать заявление на получение бесплатного земельного участка в формате онлайн. Изменения в закон нанесла МОСОБЛДУМА. Электронный документ теперь можно оформить в личном кабинете на портале госуслуг Московской области. Ну и кроме того, сократился срок рассмотрения заявки местными органами самоуправления. Решение будет известно уже через неделю, а не через месяц. В подмосковном Чехове двум инспекторам ДПС пришлось экстренно переквалифицироваться в пожарных. Что, помощь нужна какая? Там есть кто, нет? Инспекторы находились на дежурстве, когда увидели пожар во дворе частного дома. Полицейские не растерялись и отправились на помощь, не дожидаясь приезда спасателей. Горела деревянная хозяйственная постройка. Они вытащили газовые баллоны подальше от огня. На безопасное расстояние откатили припаркованный рядом автомобиль. И вынесли из прилегающей бытовки домашних животных. Мобиль закрывай. Успеем, успеем. Да вообще, молодцы ребята. Другие проехали мимо, а эти остановились и помогли. Большое им спасибо. О том, что происходит на улицах Москвы, обо всем, что вас волнует, пишите, снимайте видео и присылайте в редакцию Вестей по номеру, который вы сейчас видите на своих экранах. А мы об этом расскажем. Все новости всегда доступны на медиаплатформе «Смотрим» в приложении или на сайте «Смотрим.ру». У нас к этому часу вся информация. Увидимся.